На меня, видишь? Смотришь? На волосы мои. Так, я там все Эф физик. Я пошел меститься. Ааа, Не хочу челиков живых сколько! Да! Ну, приходи! А я хочу! Достал! Я могу хорошо начал по всем стрелять! ЛОУ Ко мне приходи Ого, тут штанов за 40 гривен сколько Ну серьезно. серьёзно? Моя патронов Может, только вас... мало На чем? О, ты что-то вот сделал? А с чего ты, подожди? Ты там особо не ехать Сказал же, особо нет. Погибает от падения, что Отлично. Изи, изи, real talk, about it. it... Да, я да, минус три да. дал только что, если... Ну, так, вс, школа чистая, школа под нашим контролем. Мы, школу, крушуем. В прямом смысле этого слова, если ты понимаешь, о чем я. Да. Да, фолд да, да, да, это самый да. опасный херде здесь. Да. И возле нас, поехали за дроп. Поехали за зону как раз Я ж потом и голове По там разу, с этим тём, тём Подожди, подожди, я не вижу Уазик едет, но далеко Готов? Подожди, мне, у меня места нету, мне надо лутаться <синим> Одного из них убили, причём я не знаю откуда Второй убежал <синим> Где? В, В, Л, В. к нам там. Двое. Но это встречаем. остановились. Ага. Подожди, подожди, подожди. По команде. По команде. Давай, я их лешу, Да. Не зах, не зах, не захры, Вижу. Минус один. Он ползет к машине, и хочет, чтобы у тиммейт поменял. Вижу, вижу. Где -то. Тоже не вижу. Вижу одного. Есть. Минус два. Лутаем, Время есть. Мы как раз заранее. Их там много. Их там две команды. Хереть. Вырубил одного. Блин, зод. Два минус два. Нет, это разные тимы, были, блин. Значит, Чувак, очень близко! В упоре! Где? Нет, Минус четыре, минус четыре. стой, сейчас. сейчас что-то на поболе компант брони. 8x глушитель для калаша, бери. Бери глушитель для калаша. Ну я Мка, какая разница, какая лаш Мка. Они шани шобы автоматические. У него? Да, у него. Вижу Тиму. Не ранил. Очень да чай, да чай, чай. да нет это был один чувак походу где, где нет на S, Дали, очень далеко на S, вот с самого края зоны mm, все он, он больше не вылезет так а так давай, давай, давай, давай. Да, он в зоне, он в зоне, мы не в зоне пошли надо прямо меня убивает, маус, от, маус. Так, я так я лечусь давай откуда, откуда не, говоришь? Не, не знаю где то 165 наверное беги сюда зону быстро 20 секунд ты не успеешь иначе я, я там я там вас халате, мне насрать, а ты беги. Просто беги, икс и беги, лодос. Ну предпосмотри, при этом по сторонам. Вижу, чувака. 150 близко. Ранил. Тима. Я труп. Я труп почти. Тима убил, Тима убил, когда близко. Окно, окно, окно. Ага, второй, второй ранен сильно. А, <свеч> это, это соло, чувак, соло чувак очень сильный. С ССВ. Надо Тиму добить, срочно. В зону, в зону, в зону. Бери ближнего боя оружие, и в зону. А, чест, чест, чест, чест. Ты умер? Жаль. <свеч> Где, <свеч> нет, нет, нет, Где тот, которого ты кнокнул? Я не вижу его. Нет, <свеч> там был, задерел, задерел. <свеч> <свеч> <Там, какой? свеч> <свеч> да, убил. Минус, минус два. Давай сам. Ползёшь? Ползёшь? А, нет, не спи, спи. да давай херово. Один гряд остался, остался. Я, Я его вижу. вижу. Давай, О, не пиши, не пиши. Буду, буду сердце Как ты говоришь. <laughs> давай, давай. Nice. Найс, отлично. Очень. Блин, что-то мы, знаешь, как-то мы прям часто стали побеждать. Не то, мне просто бы чтобы мне это не нравилось. Шу -шу -шу. Не расслабляйся. В лес, пусты, кусты куда-нибудь, чтобы засесть и отъедеться. Я на что-то идешь потому и еду сюда. давай давай давай давай давай. Охуенно. Ты просто обалдеться. Буш-шай, бебе Ладос там пати, пошли по-то ГДЕ?! Я не успею. Ты что, не Я не успею. Так... Ты прав, чё, Ух ты! Это по мне. Тебе? Да. Ты серьезно? Ого, граната, твою ж Бля! Ага, она улетела. Тёма, бля, ты ж предупреждаешь, что ты убегаешь! Это читер! Сука. Он бегает быстро, ну, блядь! С какого хера мы в смысле? попали против читера? В смысле читера? В прямую! Серьезно? Да. А, Ну-ка, увидим, нет? Ты да это видел? Нет, я не видел. Водос, ага. ты как да, умер вот, для вижу. начала? Он меня просто вышел и убил. Он не выходил, как бы. На моем экране Выходил! На моем экране он вообще стоял на месте. ага, вот он, да, я вижу. Так что. Он у меня вышел, он у меня вышел. Да, вот он, жук, жук. Понимаешь, у меня на экране даже не двигался. Понял Ух ты блять, что это Тёма? Это меня убили Ебать как, а вон он на балкончике, блин, у меня вообще ни хера нету У меня никакого оружия нет, Тём Это две тимы Я только могу, да, ого, я только могу в них камнями кидаться Хоть бы тут что-нибудь было, пожалуйста Какое, да, Вообще ни хера нет. Не знаю, куда мне идти Минус один Второй не знаю где, поэтому это проблема Хелп нужен, попробуем. как только найдешь обувь Ну да, вообще ничего сюда. нет Сейчас я по побегаю тут, может тебя найду Если бы На не совместно Калаш патрон. вижу, Тём На 7 патронов осталось Вижу калаш, держись! Сейчас, узик! А, нет, это не калаш Минус 2, быстрее. минус 2, изи Отлично Иду лутать вот этих в Сейчас, сейчас Так, ну вот это было жёстко Вот это я, я просто кабины развалил жёстко Я ещё второго чёртку я второго чувака ничего не залутал. Подожди. Я шел их, я шел, вот они, возле меня. 345, возле меня. Вот за руинами пикают меня. Справа от руин один. Слева от руин другой. Понял, понял, понял. Я потом справа жить. Где, где, где? Боже, какой же я косой. Нет, это я косой, Тём Отлично. Блин! Вот он, близко ко мне, близко ко мне, держусь. Аааа! Угонь близко на хера далеко. А со мной, ало. Да ну, я, я вижу, бой. давай, вижу, Плиз, вижу. ты можешь, ты можешь. Найс! Все, хиля-хиля-хиля. Изи, изи катка! Тише, тише, только 60 чем какой есть. Я в смысле, изи катка обидут против этих четырех. А -а -а. Так, что-то там есть? Там, Пуста. лежит второй броник. Куда едем? Второй броник набери. Поехали. Куда едем? Зона, ёкты ёпта. Я догадался, что ты обострёшься, я же тебе говорил, что зона уже. Ёлё, ёпта... Ахахахахахахаха... Найс, просто... Ты такой сел и такой.... Бац... Ага, ага... Поехали. Там чё? Та, чё? Так стрельни по нему, Там он двое! Да ладно. Бля, чуть не подавился, сука. Давай стреляем. их на. Ну ёпта, нет, даже по транспорту, ерен, нет, У меня есть. Плюс-то есть, они черные где, блять. Они уехали. Стреляй по колесам. Уехали. они сами обосрались. Так, дай-ка я бинты искаваю. Давай. А то. Они остановились! Убаю по дереву, по дереву уебавай! Бля! Я в другое дерево, окей? Спасибо. Ого! Они меня Ниже попал, дерь. О, на тебя они Это другой жесткий, чувак. Тянь. Это откуда-то скролма или что-то такое. У меня аптечек нет, вопрос. Откуда меня просадили? Меня, меня просадили на не винта. они. Понимаешь? Или они? Они. Хотя. Серьезно. Поехали, Катя. Одного кнопка. Где аж там? Под под нивой лежит, под лазиком. Чекай, где второй. Ну, по идее, был за деревом, может ползти к нему. Ага. Если он ползет, то мы его увидим, потому что трава не, не, не мешает. Ну блин, ты ж с прицелом я-то ни хера не езжу отсюда. За Ага, побежал, побежал. Стреляй в эту херню, блядь, взорвется нахер Я вообще по. Ой, найс. Nice. Я вообще попадаю. Даааа, застать! Вы... Ловай, Ла Сас! Буй, ты... быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, погнали! Да, может у них хилки есть! Вывести нас из этой жопы! Так, что куда едем! Куда предлагай, блин, мне насрать. В центр зоны куда-нибудь тыкни, чтобы, Что, я... И... чтобы я видел, куда мне ехать. Ну вот, вот примерно. Что? Что? Ты только сейчас понял. Я увидел в аргументе этого, ну урон или как его. Убийств. Убийств. Найс. Колеса живые, колеса, колеса, голые колеса. Право, право, вниз. Где он, не пойму. Они за всех спали. Ну, уже спал, нифига. Газу отсюда, нафиг. Они вообще за всех спали. Кайси мясо. Мясо. Мясное мясо. Но, блин, походу да, этот да. дроп просто упал недавно, и чуваки а просто еще не успели залпали, уйти да. от него. А блин, а это еще один. Это что? Что, что за Нет. шара? Что за шара? Как они? Блин, они оказались гребаном в сарае посреди поля, блин. Откуда? Это как мы. Откуда? А а там еще одна Тима бежит! О боже мой, что за грёбаные роддомщики, блин? Куда мы попали? Куда мы попали? Вон на 330 одна Тима, и вон по полю к нашему Азику бежит, чувак. Мать моя женщина.